Прощать или прощать? Выбирай. Нет сил искать ответ в глазах твоих зеленых, Что в отражении своем мне обещали рак. А я лишь чувствую вкус грусти с губ соленых. Прощать или прощать? Сделай шаг, довольно делать вид, Что нам не больно резать крылья. Присядь со мной, хлопни дверью, взяв пиджак, Не рви бездействие мне в сердце сухожилия. Довольно мазохизма тишины. Испаивать довольно, Раздумья, время, вески, Ответь себе хотя бы. Я нужна тебе. Друг другу мы нужны. В перебинтованной любви готов остаться, взвесе риски. Истерики в подушку до утра. И курсы психологии, любовь, война по книжке. Разбитая посуда. Разговоры, кто важнее, тусклым брал. Все будет. Обещаю потрепать тебе нервишки. Решай. Пока, иди-ка, хочу тебя сейчас, и пусть в итоге будь, что будет, А в завтрашнем, неумолимо наступившем сон, нам не навряд, Хоть один из нас друг друг хоть когда-то позаботит.